И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Arkham Origins. На самом-то деле, мне хотелось чего-то, михард, поиграть, ну, с вами, ну, честно говоря, что-то как-то не особо, не особо, я особо захотел, но, ну, поиграй я, поиграю немножко, ну, в ту игру, в другую игру, в третью игру, бэтмена например, сейчас проходить буду. Телеметрия, Powered by Wave Ice. Это DC Comics, это From DC Entertainment, World Brothers Games TM, World Bros. Games Monreal. Да я знаю, я уже запомнил, что это Dash DC, это какой-то Splash Damage будет. Потом будет Бэтмен, логотип Бэтмена и потом будет а за ниде потом будет видео потом будет эм, опять то же самое будет Поэтому этом тут археморжинс вот щелкните здесь чтобы начать пусть заключаем контента ага контента потом короче буду Потом, после того, как я пройду эту игру, я буду играть в Atomic Heart. Поэтому эта игра очень новая на самом деле. Но ну, я нашел способ бесплатки, так скажем, его скачать. Так, на X. Так, пещера Бэтмена. Так, не буду вам мешать, господин Уэйн. Альфред. Так, так, так, так, так, так, так, сейчас что сделать? Надо найти пингвина, так. на надо, надо, над, на Enter, так. Пингвин, пингвин, пингвинчик, так. А, он тут, блин. Это сигнал нигма так? Готманский мост, пионер, тренировочное задание, блин. Ну, короче, надо нам открывать все, что тут есть. Поэтому нужно до Бауэри добираться даже до промышленного района. Так, ну он нашелся в итоге где-то на лайнере. В итоге... Да, я в прошлый раз вроде бы играл так сюда. Пейс. Так, ну ладно, и нет, точнее так. Сказать было бы, ну. То, чурма Blackgate это на эскип. На эскейп. Так. Точка сброса в парке аттракционов. Так. Так. А, а, а где. А, где а, а, тут он. Быстро перемещен на Space M. Так. Промышленный район. Кошки, кошки. Ч ⁇ делать дальше? Я открываю округа себе. Мы перемещения. Ладно, короче, на бауэре переместимся на бауэре ну, Enter. Дальше на Парктрон. Короче, ой, я забыл, что эта игра такая такая громкая. Реально, наверное, надо немножко громкость уменьшить, ну, потому что ну, у нас уже все спят, ну, как бы все. Я не сплю. Бабушка не спит. Дед спит, глядь. Мама в это время вроде тоже спит. Всем засранцам, которые тут против Брюса Уэйна, то, есть, то бишь против Бэтмена, то бишь против нас с тобой, ребят. Всем захватчикам тут по платит Коблпот за то, что они бы убили избили бы Бэтмена. Это летучая муж? Я на комбу из-за вас не попал, ребят. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я на пром... Я промышленный район хотел. Блин, пойти. Так, направо здесь. Вот сюда, что ли? Нужно пробел. Залезть. Так, здесь. Нужно пробел. Вот так вот сюда вот. Нужно вот сюда вот бежать вроде как. Извините, просто издержь профессии. Так. Тап. Нужно эм, бежать прямо, прямо, прямо, прямо, прямо, прямо, прямо, прямо. Шелдон Парк нужно пробегать, будет пробежать. Мне нужно будет по-быстрому, по-быстрому, по-быстрому, быстро, быстрому. Быстро, лоб мертв, теперь все районы наши. Ага, лоб мертв. Какой такой лоб шлоуп? жлоб Готов для этого. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Вы, ребята, полицейские, уважаемые, много мною много уважаем полицейским не мешайте, ага. Так, сейчас сватовцы. Я устал уже от этих вот... Ты на правую кнопку мыши. Ага, он не видит. Что ж, бег живи, бег учись. Эх. Эх. Не знаю, что дальше делать, поэтому я буду, пожалуй, по прохождению тут судить. Так, так, так, так, ну нужно, не надо на на начать заново, М да. Шелдон Парк, так. Я только с этого момента, блин. Вы мне найти пингвина, так, Шелдон парк, так, где пингвин прячется, где этот дурацкий пингвин прячется, нафиг. Он Бернли? Нет, тут второспенное задание есть. Где прячется пингвин, я так. Сейчас, извиняюсь, ребятки, тут найду прохождение Бэтмена Архмоджинс. Да. Yeah. Mm -hmm. Origins. Вот реально, вот, что делать дальше? Потому что игра не новая. Batman Arkham Origins. Так. Так. Готэмский мост пионеров. Так. Batman Arkham Origins. Так, ну... Вот прохождение, так поэтому наркомонжинс так да не на начать заново, блин. Блэк Гейт, так не черная маска нашли, это нашли, так взлом башни, погибаем. А, блин, в район так Бауэр. Так, мне нужно. Блин, Бауэр, так. Бауэр, Бауэр, Бауэр, Бауэр. Кунтери, округ, Даймон, Бернли. где Бауэр? Котманский профше. А, Бауэри. Ну ладно. Сюда на Enter быстрое перемещение. Ага. Нужно. Так, ну тут написано. Бауэр же через мозг. Открываем дверь, слева свернение, на сналчик. Да блин, грузится. Таким макаром он грузится. Игра. Вот загрузка справа. не ожидал Бэтфрика увидеть? Ну Брюс Уэйн тут именно зеленый парень Бэтмен. Не, ну в этих драках может только на одну правую мышку жать. Я вспомнил слова Соника. Тут можно, на, в этих заданиях, в, этой, в этих миссиях, можно только на одну правую миссию на правую кнопку жать. Ну, ми, в этих мини-боях можно только на одну правую кнопку жать, и все будет зашибись, короче. Ну, немножко налево надо будет нажать. Я для себя, так скажем, мини-челлендж такой придумал, на правую кнопку мыши жать. Ну и немножко, конечно же, можно левую нажимать немножко. не ну это лучшая игра просто лучшая игра я тут очень сильно благодарен компании rocksteady за то что она представила нам эти игры именно не моему каналу как моему каналу а в смысле ну всем нам предоставила эти игры Batman, Arkham Origins. очень сильно благодарен компании rocksteady и тому, что они очень сильно. Так на, так, так, так, так, так, не на, так. А так, ты уже прибыл в этот квартал, так. Так. Блин. Mm. Короче, помогаем пока что полицейским. Они увидели меня, блин. Раньше времени, вообще. -то. А почему они все похожи на... Как один похож на этого? Как его там? Мы зато Михарта, главный герой, а? А нет, кстати, сюда попали. No right? Кодовая панель WinTech, разработанный WinTechом. Так, тут нет, тут нет, охрана Бонупарт, охрана Бонупарт. новости радио Готэм, охрана бонупарт радио освобождение, так, и на левый контрол выйти из этого, а нет, то есть я же это взломал уже, что то мне моста подрежь, энигма, ну я же забыл, я же парень так занятой человек, как бы. Бауэри, так. Сейчас промышленный район иду, иду зачищать, короче. На Шелдон Парк э, не обращай внимания на промышленный район. промысловый район. Это до, до того, как это все стало мейнстримом, да и тем более это все стало кринжом. Да, это было все. Точка сброса бета. Ну ладно, на это сюда быстро перемещение. Посмотрим, что там надо сделать. И сделаем. Извините, ребят, я локацию сменил. Ага. Не, мама легче, когда легче. У нее, честно говоря, чем у меня картина по номерам у нее гораздо легче. У нее там очень маленький, но у нее Не на прохождении было написано Бауэри я должен зачистить. А тут А тут вообще я что-то пон понимаете не понимаю много ч. Лок, made... да нахуй. Так, стоп, надо, надо, надо, на надо, тап. Надо. Округ даймонд я буду тут тоже как бы сейчас. Где этот сраный пингвин? Так. Вот вопрос на засыпку вам. Где пингвин? Бауэр через мост. Так. Погодим с принчиной, с Дашь идти вот так. Вот нужно вот сюда, стоп, или нет, или не сюда. Я вот что-то вот вообще это не понимаю, куда нам надо идти. Ой, тут что-то золотое. Сетевой ретранслятор, так. Так, стоп, на Х надо, надо. На, обратно на ТАП, так. Так я не туда иду. Мне нужно в другую сторону вообще-то, бэтс. вот в эту, так, в эту. Да, в эту надо. Вокруг Даймонд надо. Блин, ну спасибо, ребятки, вы меня спалили, блин. Я хотел тут по пройти, понимаешь ли. А вы меня спалили тут, блин. Спасибо, ребят, спасибо вам, что вы меня спалили, блин, как последнюю скотину. Не, ну... Эти, конечно же, тут так. Я им, значит, помогаю тут этим полицейским вашим Готэмским, а они чё, они ничего, блин. Это фрик. Don't stand up. Не вставай. Don't stand. Все, совершаем преступление, завершено. Не благодарите, полицейские, ага. На Х на дно тап так конвейерита конвейери так, так а я в округ даймонд сейчас иду в данный момент в данный момент я иду сейчас округ даймонд зачищать точку это до всех ваших аванпостов в ассайшн Creed было Это была игра до всех тех ваших ассасинов, до всех этих ваших ассасинов креду. Реально была игра Бэтмен Архморжинс, которая в свое время покорила всех, честно говоря. До всех тех ваших ассасинов креду, до всех тех ваших... не А, там глушил Блин, тут а. ч под? Под землю, она? глушилку На, так на x не я не вижу глушилку тут я не вижу глушилку что делать если я не вижу глушилку а? этап так улучшение ближнего боя заполнять не улучшение невидимый хищник так фокс непрерывного боя так ну на скип назад улучшение ближнего боя невидимый хищник так А там сверху что ли она нет она тут снизу О -о -о. как все запущено О -о -о. так на x куда дальше идти так я вроде бы тут хотела ванпост за сейчас так. Тут бы вышка связи вокруг Diamond. До всех тех ваших ассасинов. Чай этот еще очень непрерывных комбо, но противники все равно рано или поздно закончатся. Ага. Ребят, ну серьезно. Противники все равно и так так рано или поздно, но они закончатся. Они имеют такое право при себе. Заканчиваться. Как хороший момент, так противники тоже имеют перед собой право заканчиваться. Так. На Х, так. А то есть, только сверху. Это парень! Это парень! Здоров, парни! Чё, как у вас дела тут? Я хотел спросить, как у вас дела, они начали вопить. Это гай! Это гай! Какой гай! Юлий Цезарь, что ли, блин? Не, ну мы знаем все равно. Все из нас, ну, не знаю. Многие, наверное, знают, что... Брюс Уэйн, это Бэнт, на черном маске, это получается Джокер. На Х, так. Глушилка устранена, Так. А, там тоже глушука. А тут еще одна глушилочка, глушилочка. очка Так. Идем сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Так. Тут ставим взрывчатый гель, наносим на низ. А я всех врубаю и полицейских, и не полицейских. Потому что нефиг меня бить. Нефиг бить Бэтмена, ага. А нехрен бить Бэтмена. не нехрен бить Бэтмена. А Бэтмен может быть человек с очень такой сейчас, сейчас, ща ща сейчас, сейчас, На двоечку, сейчас, на двоечку, на двоечку. А, надо было, блин. А, понял. Надо сначала на среднюю кнопку мышь, потом на правую или левую Ой, Ай, больно. Округ даймонд. Так. Алмаз то ли ну получается 7 алмаз оли crap holy crap а да точно я забыл что у меня есть и правая кнопка мыши я могу и на правую. нажимать и тоже Средняя, точнее, забыл, что, за что у меня средняя кнопка мыши отвечает. Она отвечает за оглушение. так, округ диамант, вышка связи, округ диамант, так, F надо. Интеллектуальные игры, просто не твоя, говорит, ты не по... Ну, тут с тобой свой с согласится, я, хотя, может быть, нет, может, и моё На здание надо вот на вот это вот огроменное здание залезть, как-то мне вот кажется, мне надо на вот это вот здание мне забраться, подняться, значит. Но я не вижу, она очень темная игра. Тут практически все действие происходит ночью, в ночи. Он здесь. Я забываю про то, что у меня есть еще средняя кнопка мыши. У меня же мышка тут. Офигеть. Мышка есть же. и же. у меня есть средняя кнопка мыши. Вот про это вот я всегда забываю. Ебать нефиг в меня стрелять. Ага, я Брюс Уэйн Бэтмен. А Бэтмен это очень... Человек с очень такой... Сильной социальной ответственностью. Даже не ответственностью, а этой, с организацией сильной. Так, на. Икс, так. Где глушилка? Где глушилка? Где? Она опять где-то там снизу. Нет или тут где-то? Я не знаю, я просто помню миссии некоторые с Энигмой. Нет, она где-то там, наверху. А, вижу, вижу, вижу, вижу, где, наверное, может быть. Она, кстати... В данных это... А, снизу тут. Ниже. Ну ладно. Не, ну где-то там снизу. Мне кажется, что тут будет легче вот так, честно говоря, вход найти в то здание, честно говоря, чем... Блин, ну ладно, пофиг. Иди на. Так. Ч дальше? Ч дальше надо делать? А? Ч делал дальше? Вот у меня вот такой вот вопрос всегда меня возникает, меня мучает, когда я играю в Batman Archem Стоит, тем более во все игры серии Batman Archem. Всегда, когда я Бэтмен Архем серии игры играю, играю в игры Бэтмен серии Бэтмен Arkham, то я всегда задумываюсь, что ж делать дальше? Так, надо так? Нет, надо. Я помню, что надо было сделать. Ну, Бернли. Так, тут штаб-квартир Нигмы, да, Бернли район. И нужно... Так, где найти пингвина? Так, ну тут только есть, и тут только есть, так. А тут Бауэри и... Ну, до того, как это стал мейнстрим, так, Бауэр, эм, выходим из помещения. А, блин. Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Да. Ну, тут я очень буду говорить слово блин, потому что я не понимаю сейчас, как честно говоря, делать, но тем более на видео. Блин, блин, блин. О, ребят, сейчас, извиняюсь. Пожалуй, мы на этом с вами закончим играть и продолжим в следующей серии. А следующая серия у меня выйдет как раз-таки аккурат 26 марта. И, ну, будем продолжать, короче, с вами играть в Batman Arkham Urgence. Ребят, давайте, короче, всем до скорых встреч о 39 минут. И давайте увидимся с вами в следующих сериях Batman Arkham Origins. Пока!